Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енот постригу. Сегодня у нас на рассмотрение очередная новинка от Moser, машинка Moser Genio Pro. Это новинка 2018 года, которая пришла на смену более старой машинки Moser Genio Plus. Начинаем рассмотрение, как всегда, с коробки. Коробка, в общем-то, ничего экстраординарного, как всегда у Moser. На обороте у нас куча характеристик на нескольких языках комплектация, общий вид машинки и на передней части коробки есть интересная наклеечка Red Dot Design War Winner 2018 данная наклейка говорит о том что на престижном конкурсе Red Dot данная машинка получила награду за лучший дизайн лучший дизайн здесь имеется в осени стразики там и интересный цвет а имеется в виду именно эргономика и общее исполнение машинки что все очень хорошо продумано Ладно, давайте теперь посмотрим, что же у нас лежит внутри этой коробки. Внутри у нас лежит сама машинка, лежит два сменных аккумулятора, подставка, она же зарядное устройство, адаптер питания, стандартный для всех последних аккумуляторных машинок Мозер, адаптер 6000, четыре стандартные Мозеровские насадки 369-12 мм, масло для смазывания ножа и щеточка для его чистки. Машинка Moser Genio Pro является развитием более древней модели Moser Genio Plus. Genio Plus была очень интересная машинка, у нее было также два сменных аккумулятора, точно так же она не заряжалась от провода, но было у той машинки два основных минуса. Во-первых, аккумуляторы были никлеметаллогидридные, они относительно быстро деградировали, то есть буквально там два года и аккумуляторы приходилось менять. И кроме того, мотор был довольно слабый. Здесь, во-первых, заменили аккумуляторы на литий и, во-вторых, увеличили мощность мотора. Если до этого на старом Genio Plus мощность мотора была около 2 Вт, то на новом Genio Pro мощность увеличили в два раза. Получилось 4 Вт роторный мотор. Это довольно-таки много и справляется с любым типом волоса помогает справляться с волосом стандартный мозоровский нож мозор magic blade нож здесь такой же как на хром стайл не такой как на липро немножко более старая конструкция но честно говоря не знаю есть ли какая-то разница по мне так нет что 88 серия ножа, что 84 они по большому счету в характеристиках одинаковые итак мотор стал лучше стала лучше эргономика Аккумулятор стал лучше. Здесь в комплекте идет два аккумулятора. Один аккумулятор у нас вставлен работает, второй у нас аккумулятор вставлен, в подставку заряжается, при этом время работы 75 минут, зарядка 50 минут. То есть, пока мы работаем одним аккумулятором, второй успевает полностью зарядиться, еще и немножко отдохнуть. Аккумулятор здесь литийонный, без эффекта памяти, то есть мы можем в любой момент аккумулятор достать и подзарядить его до полного заряда, если у нас нет работы. Как я уже сказал, 75 минут работы от стандартного аккумулятора, но можно отдельно докупить аккумуляторы повышенной емкости на 3 часа непрерывной работы. 3 часа работает, 2 часа заряжается. Это очень хороший запас, более чем достаточный. Аккумулятор при работе у нас горит зеленым цветом. Если зеленый цвет сменяется на красный, значит пора ставить на зарядку. При зарядке у нас наоборот аккумулятор мигает, Красным цветом, как только загорелся зеленый цвет, значит он полностью зарядился. Можно его снимать и использовать. У машинки сменилась эргономика. Эргономика, форма самой машинки стала больше похожа на Moser Li Pro или даже на Ermila Motion. Очень удобная, немножко непривычная, но лежит в руке гораздо лучше, чем просто вот прямая форма старого Gini Plus. Итак, давайте попробуем резюмировать. Машинка стала более мощной, аккумуляторы у нее стали более живучими. При этом очень интересная концепция, когда у нас постоянно один аккумулятор заряжается, второй работает. При этом аккумулятор у нас всегда работает в оптимальном режиме и это должно приводить к увеличению ее быстродействия. Кроме того, у вас никогда не будет мешаться шнур. Машинка очень удобная В принципе подходит для всех типов работ В первую очередь для снятия массы Но также благодаря регулировке Длины среза ножа Может использоваться и для фейдов Кому я ее рекомендую Ну в принципе любому мастеру Который имеет дело с мужскими стрижками Еще раз повторимся На мой взгляд машинка очень интересная И рекомендую ее к покупке Если будут какие-то вопросы по этой машинке Спрашивайте в комментариях под видео. Ну и не забывайте, что также вы можете написать нам в нашу группу ВКонтакте «Енот И можете посмотреть и приобрести эту машинку в нашем интернет-магазине «Енот Ну или там же в группе ВКонтакте. На этом, пожалуй, все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Енот чтобы не пропустить обновления. Пока-пока!